Всем приветик. Тема. Смысл карточка. Источник света, яркости, ясности. Вам нужен смысл ясности. Вам нужен источник света. Возможно, вы в своей жизни много чего пережили. Были разные плохие моменты. Кто-либо говорил вам плохие слова. К вам плохо относились по отношению именно к вам. И также по отношению, возможно, вы видели кому-либо к другим вокруг себя, что происходило много чего плохого. Вы должны понимать, что источник света, вы и являетесь сами, вы и есть и сама источник света, и сам источник света. У вас есть яркость, яркость души, яркость света. Также вы все поймете, когда начнете именно понимать себя, когда увидите свой внутренний мир, когда у вас будет ощущение гармонии с самими собой. Вы сможете увидеть не только источник света, яркости, вы также и ясность увидите, ясность происходящего. Также вы ясно будете себя вести, говорить, и люди вас будут сразу понимать. И вокруг не только вас и вашего окружения, именно и внутри вас яркий свет. Всем пока!